Это произошло в 1998 году в Университете Колумбия у профессора Кладиа Мюллер. Она брала огромное количество группы по 5 учеников и работала с ними, собирая логические пазлы разного направления. И каждый в ее группе мог собрать любой пазл намного лучше, чем другие дети. Половина ее студентов рассказали, что они имели такие результаты, потому что они работали усердно пока другие ученики отдыхали, поэтому они считали себя очень умными и способными. Они легко и просто сумели собрать пазлы разного уровня сложности и это было им очень интересно, находить решение какого-либо пазла. Ученики, которые говорили себе, что они справятся, потому что они умны, могли очень быстро и легко решить такие пазлы, затрачивая на ее решение минимальное количество времени, а другие говорили, то они не хотят это решать, потому что они на сознательном уровне не верили, что они смогут ее решить, поэтому у них была очень низкая мотивация. Ученики, говорившие себе, что они молодцы и умны, потому что они уделяли этим решением испытаний много времени на практике, и их фокус был на высоте, и после решения одного пазла, они с удовольствием переходили к следующему более сложному пазлу. Таким образом, их мотивация с каждой новой сложной задачей только поднималась. После этих испытаний, они сказали, что им это очень сильно понравилось и принесло много удовольствия. Итак, что мы можем сказать об этих учениках? Конечно, они полностью контролировали свой фокус и были сосредоточены на решении задач. Дети, которые показали хороший результат на этих испытаниях, говорили себе, что они хорошо справятся с заданием, потому что они умны и верили что ключом к успеху здесь является фокусировка. Поэтому они были уверены в себя, что они смогут решить эту задачу, какой бы уровень сложности она ни была. К тому же они знали, что они умнее, чем другие ученики. И они полностью верили, что их подготовка полностью окупится. И это придало им огромную уверенность в себе. И, конечно же, в своих силах и способностях они могут просто прийти к вам и сказать, что... Именно это подняло их настрой и уверенность в себе, а также результаты в их испытаниях. Если говорить коротко, то они знали, что тяжелая работа над собой приведет их к успеху. А согласны ли вы, что вы получаете тот результат, на который вы уделили то большее время усилий и работы над собой? То есть вы получаете тот результат, согласно которому вы действовали и работали над собой. Чем больше вы работали над собой и прилагали много усилий, тем больше вы получите награду. И если ваши усилия увеличиваются, то и ваш результат тоже увеличится, а для этого вам нужно постоянно тренировать ваш фокус внимания. Ответьте себе на один вопрос, какому занятию вы уделяете больше всего времени и усилий, и значит в этом же задании у вас будет самый лучший результат. Надеюсь, что это занятие имеет пользу как для вас так и для окружающих вас людей. Вы понимаете, как все просто на самом деле, если вы хотите добиться успеха в каком-либо деле, то начните уделять на нее свое время, полностью фокусируйтесь на нем и отдавайте всего себя и действуйте наконец. Ведь только так вы сможете добиться успеха в этом деле, иного способа не существует. Я и сам стараюсь уделять очень много времени и усилий на достижение своих целей что я советую и вам. А на этом данное видео подошло к концу, если оно было вам интересным, полезным, увлекательным, познавательным, то обязательно ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал, у нас на канале очень много всего интересного, где вы сможете найти ответы практически на любые свои вопросы, а если они у вас остались, то задавайте их в комментариях. Кстати, поздравляю всех девочек и девушек и женщин с 8 марта. И желаю всем счастья, добра и здоровья. Ну а вы были на канале Science TV. Вот еще парочку видео для вашего просмотра. Если хотите, загляните. И до скорых встреч.